Всем привет! Вы на канале Зашумим. В работе сейчас у нас Lexus ES, в котором мы будем устанавливать подогревы, подогрев руля. Работы уже начались, проверили улитку на возможность подключения. Здесь не нужно устанавливать дополнительный шлейф. Здесь мы запустим питание через родные дорожки улитки. Подготовили руль, установили элемент подогрева. Выглядят они вот таким образом. Это тоненькая... Тоненькая нехромовая нить, которая у нас практически по всей поверхности руля. Единственная зона, которая не подогревается, это вот здесь вот чуть-чуть в нижней части руля. Здесь мы не будем менять кожу. Кожа здесь вот такого коричневого цвета. Владелец пожелал оставить эту кожу в том виде и в том качестве, которое она была изначально. Поэтому эту оплетку мы натянем на сам руль и заново ее зашьем. Мы закончили работы по установке подогрева руля. Мы здесь сохранили штатную кожу. Шовчик у нас здесь соответственно такой же, который должен был быть изначально. Это елочка. Кнопку подогрева, как я и говорил, мы установили вот здесь вот на кожухе. Включается она у нас нажатием вверх, светится красным светом, работает только при включенном зажигании. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.